хе хе хе парень, Какую песню? Свою купили, да? Мне не спрятаться Мне не скрыться От людей Они видят все. Нет, подожди Курдой забыл. <соединясь> <соединясь> <Волноваться сразу. соединясь> мне не спрятаться, мне не скрыться. Папа, От людей. Они видят все. Они знают все. Про меня два стакана чая. Это для начала. И стало чуть теплее В путь я собираюсь в Маску выбираю Солнечного дня А маскарад сегодня я пойду Себя, Какой я был в начале Я с детства помню шумные дворы Как я бежал, не знав законов притяжения Я в своем мире был царем горы Не знал я, что такое Глаза. Полны свободы и наслажденья А поручьёй придёт его мечта Какие могут быть здесь И что мы позабыли Сердце полых идет Скоро сегодня я пойду и буду собирать улитки ваши, Об а них себя, конечно, узнаю. А у себя, какое я был вначале. Вячеслав, маска солнечного дня. Все хэвэй металл!